И Мозги перегреваются, поэтому предлагаю сделать паузу. Быстро. Хочу все знать. Один день из жизни главного редактора научно-популярного журнала постараемся вместить в один час нашего шоу. В 12 не пропустите. Хочу все знать. Сегодня. След за сэром Артуром Конан Дойлом и его профессором Челленджером на поиски уцелевших динозавров. Вот это и были все доказательства. Размытый снимок, странный рисунок стегозавра в альбоме и кусок крыла летучей И навстречу собственным открытием. Товарищи, товарищи, это куры, потому что у них же хохолок, так сказать, перерожденный вот эти пластины стегозавра. В любое время на сайте Маяка и в ваших мобильных устройствах. В подкасте хочу все знать. Затерянный мир. Смотрите, не потеряйтесь. Динозавры и Я напомню, что это разные подали. Александр. Александр? Нити исторических событий, переплетаясь с нитями культуры, образуют ткань эпохи. Неизвестный автор Все зависит от угла зрения Как правило, воспоминания, особенно приятные или как минимум интересные, не требуют доказательств Но я же историк Игорь Ружейников предъявляет доказательства нашей жизни Муздок По понедельникам и пятницам Пять вечера Когда нарастает бессмысленный шум, мы его просто выключаем. И оживает центральная подстанция. Подкасты «Маякам». Здесь знают, о чем говорят. Центральная подстанция страны. Контакты замкнуты. Включайтесь. Курсы на вокальные отделение зашкаливают. Стремление быть впереди на сцене, быть видимым – это и в Инстаграме. Тут оперное пение совершенно ни при чем. Оно отвечает самой глубинной потребности человека – просто петь. Пение в душе и пение Анны Нетребко – это явление одного порядка, представьте себе. Просто она умеет это делать хорошо. У нее голос хороший от природы, да еще и поставленный, отшлифованный образованием и опытом. Дина Кернарская. Музыковед, психолог. Так говорит «Маяк». Хочу... Философия. У нас в гостях Анастасия Беляева, преподаватель философии в лице при высшей школе экономики, значит, философ, и философ пытается двум, значит, так сказать, Дубам, дуб, дубы-колдуны, да, на, значит, просверлить некое отверстие, чтобы все-таки привить нам понимание... этой Любовь самой... к мудрости. Филос... Да, да, к мудрости. Нет, вы знаете, любовь к мудрости у нас есть, но вы философы, так сказать, вы пытаетесь... Э,